Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ! И сегодня я снимаю долгожданное видео И простите, что так долго не было видео Просто у меня, э, правда, не было времени Уроки, школа Ну, вы сами понимаете И поэтому я снимаю видео Которое называется Поход в школу Дружба это чудо Давайте начинать! Сестра, вставай. Я не хочу. Разве сейчас не зимний каникул? Нет, уже третья четверть. Ты, наверное, перепутал. Вставай. Не хочу. Не хочу. Давай вставай, а то школу опоздаешь. Ты же знаешь, я всегда тебя э, бужу немножко попозже, чтобы ты могла выспаться. Так что давай вставай, ты уже поспала хорошо. Ну ладно. Почему мама, блин, думает, что если у нас дома ремонт, я должна к тебе переехать? Ну, жить на время. потому что у вас там грязь, пыль в замке, всякие осколки там, наверное, есть там ремонт. Поэтому тебе лучше у меня пожить. Ой, ну ладно. Кстати, сейчас. Был Новый год, и я тебе подарила подарок. Вот тебе. Ой, спасибо, какие конфетки. Я их потом скушаю. Их положу. Спасибо. Ой, пожалуйста. Так, давай собирайся. Ты знаешь, что одевать, что тебе не одевать. И иди в школу. Я пошла в институт. Э, не опаздывай. Потом скажешь свои оценки. Я потом твоей маме позвоню. Все, пока. Пока. Так. Как вы видели, мои друзья, это странная пони, моя сестра. Она меня старше по возрасту. Она уже ходит э, в институт. Она учится она, э, в медицинском колледже. Не знаю, почему в медицинском. Ой, простите. Но, наверное, захотелось. Это у нее кот. Кота... Э, Завод Цветочек. Не знаю, почему Цветочек, но она вот так назвала. Я вот своей пони сюда переставила свой портфель, и одежду и некоторые вещи. И что вы слышали, что я э, переехала к ней из-за того, что ремонт, это правда, у меня ремонт, поэтому я была вынуждена переехать сюда, а то там всякая грязь, пыль, э, что на полу, что у меня спать, тут хотя бы кровать у сестры есть. Ну, давайте не об этом. Мне надо собираться в школу, поэтому я одеваю свою прекрасную корону и причесываю гриву. Так. гриву причесываю. И, ой, хочу вас еще предупредить заранее. У меня была подружка а, Applejack, как вы видели, в других видео про школу, к сожалению, моя подружка переехала в другой город, поэтому, поэтому я дружу с другой девочкой, она новенькая, она сидит как раз за моей партой, где где сидела Пол Джек, но с Пол Джек я по скайпу там, ну вижусь, можно сказать, если что, телефон у меня там где-то валяется, я в школу не беру. Так. Ну ладно, я кош... Нет, все свалилось. Ладно, я пойду. А то я, как обычно, опоздаю на урок. Так, так. Кто там, входите? Ой, новая учительница, что ли? Здравствуйте. Вы же не начали, Лег? Нет, сейчас у нас будет звонок, вы вовремя пришли. О, класс. Привет. О, привет. Ты сделала домашку? Да, сделала. Она нам сказала, что сегодня будут при, э, проверять итоги нашей Олимпиады и будут давать призы. Здорово. Ой, явилась, не запылилась. Да, то... Твой... Да, точно, пришла. А мы-то думали, как обычно, пропустишь школу. Да, это же твое хобби. Ну, девочки, хватит, вам что ли э, э, другим нечем заняться? Идите повторяйте, у нас сегодня контрольная будет по алгебре. Но сейчас не алгебра, а математика. А лучше заранее повторить, чем потом переписывать. Мы никогда не переписываем мы отличницы. Эти мы отличаемся от всех. Да, правда. Поэтому сама повтори, Ха-ха-ха. Да отстаньте от меня. Так, девочки. Анжелика, Вероника, а ну-ка хватит. Вы тебя плохо ведете. Так нельзя делать. Очки слетели. Очки слетели. Ой. Идите. Давайте, садитесь. Ой, ой, ой, садитесь. Я сказала, садитесь. Так. Дзинь! Дзинь! Начнем урок. Начнем урок с того, что пришли итоги вашей Олимпиады, по математике и там будут давать призы. Сейчас я вам э, скажу сначала итоги, а потом. Э, мы уже призы Хотя давайте все, все сразу Так Значит первая участница Которая у нас очень активная Это Флутершай Флутершай подойди сюда да, да Ты получила награду Вот такого вот песика Ой Ой какой милый Он только не стоит Этот песик не бойтесь, он просто, наверное, плохо стоит. Да, спасибо. Грамоту вам потом пришлят. Ой, пришлют. Ой. Отсюда, извините. Так, вот твоя награда, грамота, как и сказала, потом будет. Потому что там какая-то проблема, они могут ее довести, что-то такое там. Ай, неважно. Так. Дальше. Давай, иди, бери. Давайте похлопаем. Так, давайте. Ну или как там? Угу. Спасибо. Пожалуйста. Ой. Вы не представляете, как много классов участвуют в этой олимпиа олимпиаде. Такая популярная олимпиада. Да. Так... Я сниму очки, ладно, а то они мне очень мешают. Их положу рядышком. Так. Следующий, э, следующий участник это у нас э, э, Коко Мод. И, иди сюда. Да-да. Так. Э, ты получила приз. У тебя второе место сейчас. Э, ты получила вот такого пингвиненка. Ой, какой хорошенький. Да, давайте ей тоже похлопаем. Она тоже старалась. Грамота ей тоже потом. Э, ну, вы поняли. У него потом будет грамотно все. Так. Так. Ура! Молодец! Молодец! Да, молодец! Ой, Ой большое спасибо! Пожалуйста, дорогуша, давай... Садись и дальше. Так, дальше. Следующий участник. Это у нас Flower Wishes. Пожалуйста, подойди сюда. Да-да, иду. Так, ты выиграла а, вот такую вот уточку. Вот это уточка. Ты заняла а, тоже второе место. Тоже тебя поздравляю. С грамотой то же самое. Ну, тоже потом будет. Так. Давайте похлопаем, давайте. Ой, еще должны хлопать. Ура, молодец, молодец. Ой, обмоток слетел. Молодец. Да, молодец, подруга. Еху, молодец, молодец, молодец. Так, ой, извините, пожалуйста. Аккуратней. Давай, вставай быстро а то те два поставит угу. так, молодец все, давай, иди за парту сейчас будет следующий у нас так, Ой, давай так, следующий э, участник у нас э, это это спайк, но спайк сегодня отсутствует, э, потому что он еще не вернулся с отдыха поэтому мы ему потом отдадим ну ладно, пока уча... другой участник. Это у нас Ради. А, правда, я? Здорово! Ура! Ура! Я тебя поздравляю! Тебя поздравляю! Спасибо. Кстати, Рарити у нас заняла первое место. Она молодец, постаралась. И поэтому ей вручается вот такая золотая рыбка. Вот, это суперприз золотая рыбка. И она, кстати, единственная из вашего класса, которая получила первое место э, по Олимпиаде. Э, ну, вы поняли. Вау, какая рыбка, большое спасибо. Да. Так, давайте ей поаплодируем. Ура, молодец, молодец, молодец. Молодец, молодец. Девочки, Вроника, Анжелика, давайте э, активнее! Ой, ну молодец, молодец! Да, молодец, поздравляем! Интересно, что же у нас, если я эту золотую рыбку дали? Мы всегда самые крутые! Молодец, радите! Молодец, молодец, молодец, молодец! Ой, спасибо! Ребята, ладно, давайте Следующий участник Это у нас Так Это у нас Лили Блоссом Так, подойди-ка Да-да-да, уже бегу, уже бегу Так Ты а, заняла второе место И тебе полагается вот такая свинка-копилка Вот свинка такая Как еще копилка такая Ой, такая Игрушечная копилка Ой, какая миленькая. У нее второе место. Давайте поздравим ее. Молодец. Молодец, молодец. Молодец, молодец, молодец. Молодец. Ой, спасибо. Так. И следующий участник. У нас... В смысле следующий? Может, вы хотите сказать следующие? Нет, девочки, только одна из вас участвовала. В смысле одна из нас? А ну, конечно, я. Почему это ты? Я участвовал. Нет, я. Я тебя круче. Да, я тебя круче. Так, девочки, не спорьте. Так. И у нас последний участник. Это Анжела. Ну, я так и знала. Вороника, не участвуешь, сама же говорила Не люблю всякие олимпиады Фу Я ничего подобного не говорила А вот и говорила, не говорила Говорила, не говорила Девочки, вам хватит, сейчас оба дневники обе дневники положите Давай, иди хм, я не люблю, будьте позорены на весь класс Так У тебя третье место Что? Вот и все правда. Так, давайте ей тоже похлопаем. Молодец. ха, -ха. Молодец. Молодец. Молодец. Такой вот, упала. Что? Вы, наверное, ошиблись? Я знаю, как вы ошибаетесь. Молодец. Молодец. Ха, наиболее надо мне этот приз. Хм. Не люблю всякие эти призы. Третье место. Так, дзинь, дзинь, все, уроки закончились, вы можете идти по домам. Здорово, пойдем, пойдем. В гостях у Рарити или дома у сестры Рарити. Ой, так, я уже пришла с этим близмом, так вот, близ мой. Ой, да, надо сестре сказать, чтобы она мной гордилась, и она маме это сказала, ой, так, сестренка, да, чего ты меня звала, да, посмотри, вау, это же золотая рыбка за, оли... за первое место по олимпиаде, вау, ну, по математике, да. Вау, молодец! Я сейчас же звоню твоей маме и говорю, какая ты молодец, чтобы когда ты приехала домой, вы обязательно сходили и купили пони себе. Правда? Правда. А если вы хотите, чтобы э, я сняла, как э, я пойду покупать пони, поставьте мне много лайков и подпишитесь на мой канал. КТВ. и всем пока ой и не забудьте мне пожалуйста написать о а, призы за олимпиаду что это такие за игрушки напишите мне в комментариях всем пока пока пока